Так, нажимаешь по ну, ага. ага. Уже идет видео. Друзья, сейчас Жека, Жека, блогер будет кормить на Новый год тут. Поэтому, друзья, ставим вот такие вот лайки, жирные, комментарии. Вот, чтобы это видео обязательно зашло в топы. Давай, давай, давай. Цыпа-цыпа-цыпа. Опа! Вот так вот, друзья, такой вот новогодний лайк с вас. Спасибо, братан.